Людмила, что в семье у Людмилы есть гармония, а на работе ты смогла создать такой коллектив, чтобы тоже была гармония, потому что найти специалистов да, сложно, но можно, а найти хороших людей еще сложнее тоже можно, но вот как ты эти золотые самородки отбираешь, как ты создаешь свой коллектив, потому что ни дня не сможешь работать с человеком, если тебе с ним не комфортно. Абсолютно точно. А, хочу сказать, что тоже я проходила, проходила через все грабли, да, которые, mm -hmm. в общем-то, многие проходят. Но сейчас я поняла, и сейчас выстраивается опять же такая атмосфера вокруг меня, что я говорю, что со мной может работать в команде тот человек, который по жизненным установкам со мной очень близок. Мы не должны друг друга, там он войнушкой занимается, а я вот по здоровью говорю. Нет, мы так не можем вместе просто существовать. То есть, если человек, вот я сейчас набираю тоже менеджера, да, и говорю, если вы приверженец здорового образа жизни, и вы понимаете, что здоровье в ваших руках, и вы этим занимаетесь, тогда вы ко мне приходите на собеседование. А так зачем? курите там в подъезде но ну, да. курите зачем это да, нужно да, да. я не буду на вас время тратить угу. но я тоже к этому не сразу пришла я вот это все может быть даже через гармонию в семье я вот как-то с этого начала что мне там нужно быть в первую очередь женщиной вот и вот эту вторую часть по бизнесу эту гармонию я сейчас только выстраиваю и сейчас у меня новая вообще такая вот проект бизнеса, собрать такую команду самодостаточных людей, которые сильны в каких-то направлениях и сделать вот этот вот какой-то проект, вот именно, не какой-то вернее, а проект, который направлен опять же на здоровье. Но не маленькой массы людей, да, которых у -у -у. мы все-таки развиваемся, те, кто дошел до этого, кто здоровым образом жизни занимается и так далее, а все-таки выйти в массы. Потому что много просто еще не прозревших людей. Они еще не понимают, у -у -у. что здоровье это в их руках, не у не не врача, а у них руках. Вот такой вот сейчас хочу создать я вот его сейчас просто у меня в голове рождается и я хочу сделать такое предложение его описать сформулировать и может быть даже вот вам предложить да. это вот как-то вместе осуществить очень замечательно а, скажи пожалуйста мне сейчас очень интересно Продвигая свой бизнес в интернет-магазинах, да? То есть скажи, пожалуйста, мы можем считать, что это как бизнес-юнит отдельный или это общий холдинг у тебя? Производство магазины, интернет-магазина, это вошло в общий холдинг или это можно считать отдельный бизнес-юнит? Молодец, в общем, очень приятно мне слышать это. У меня это все было в едином, конечно, в проекте. Сейчас я это делю. Потому что фактически масштабирование, все mm -hmm. когда вместе, получить невозможно. Это Я к этому пришла сама, хотя это ну такой трудный процесс самосознания было, mm -hmm. самоосознание. И сейчас я это буду делить. И в общем-то я ищу как раз команды, которые занимались только интернет-магазином и раскруткой, mm -hmm. а, только производством и B2B, то есть это оптовая okay. продажа. Потому что а, вообще, честно говоря, моя мечта а, немного автоматизировать полностью эти mm -hmm. все три канала, да, и подняться над бизнесом уже, и заниматься вообще еще больше собой. Да. <с> yeah. более свободной быть mm -hmm. как-то. Ну вот это моя мечта. Да, ну потому что действительно каждая предпринимательница мечтает быть не в бизнесе, не внутри, а над ним. Да. Вот тогда у нас остается время, возможно, на своих хобби. Конечно. Людмила, расскажи, а вообще у всех хобби есть? Хобби есть, и у меня даже время, но я так вот что? Ты хотела построить призму? Я очень люблю читать психологические книги. я просто закрываюсь. У меня есть время, когда я просто мне никто не найдет ни по телефону, ни в интернете, ни муж меня не найдет, никто. Я закрываюсь, у меня несколько часов. Вот возможности только заняться этим, да? Uh -huh. Очень люблю такие вот сообщества единомышленников, опять, которые развиваются uh -huh. через духовность, да? То есть люблю симоронить, uh -huh. вот uh -huh. люблю, люблю такие тусовки, где разные ритуалы uh -huh. делаются. Uh -huh. У меня находится на это время, я это, действительно, мне это приносит удовольствие, вот это я считаю... И это тебе интересно. помогает в бизнесе? Конечно. То есть у тебя здесь, то есть через хобби все равно мы занимаемся бизнесом. Конечно. Отлично. Нет, да, то это, конечно, мы не занимаемся бизнесом, да, но, но происходит, но... Вот как ты правильно говоришь, апгрейд мозга, да. и это освобождение и угу. расширение мозговых возможностей, они угу. применяются потом в бизнесе. Отлично. То есть ты знаешь, у тебя такие достаточно женские хобби. Такие мужчины у нас многие могут и не понять, потому что они не понимают, когда мы вот действительно ходим к подружкам, что-то там шагалим. Но это здорово, это на самом на самом деле это наша женская натура. Вы знаете, сегодня удивительные гости. Вам, наверное, не совсем видно, но вот я сижу напротив, у нее горят глаза, я вижу, что она реально занимается своим любимым делом. Как часто мы просто занимаемся чем-то для того, чтобы заработать деньги, и поэтому чувствуем себя убитыми, нам жизни нравится, а когда мы занимаемся своим любимым делом, так вот моя, моя гостья, действительно, она нашла себя в жизни, она занимается любимым делом. Поэтому вот эти горящие глаза, я хочу, чтобы вот эта энергетика ушла к вам, и чтобы вы, конечно же, получили огромное удовольствие. И, Людмил, пожелай нашим гостям, кто сегодня нас 45 минут смотрел и слушал, спасибо огромное пролетели просто мгновение действительно я бы хотела вот что пожелать и вообще просто э, пообщаться вот с телезрителями в плане того что я считаю что все-таки человек должен женщина особенно мы все-таки к женщинам решимся, Конечно, да? Да. она должна начинать с собственного я все да. начинать с собственного я что я хочу и зачем мне это нужно угу. и тогда я считаю, что так все становится ясным, вопросов становится меньше, и ты точно понимаешь, что тебе конкретно делать. Не то, что тебя заставляют делать, а что ты хочешь внутри себя. И через вот эти вопросы и снаружи ты получишь эти ответы. И я думаю, что это большой апгрейд мозга будет, это точно. Вот я бы это хотела пожелать каждой женщине что действительно очень ценно. Хорошо. Ну, а я, как ведущая программы «Бизнес-спецназ», хотела бы вам пожелать сегодня, каждый день, Смотрите наши передачи, потому что каждый день мы предлагаем сторителлинг от самых успешных женщин России. И мы уникальная страна, поэтому у нас уникальные женщины. И учитесь у нас, учитесь у наших программ, как правильно и грамотно вести свой бизнес и каждый день приходить к успеху. А мы вас ждем, как всегда, на канале Медиаметрикс каждую среду в 12 утра и, конечно же, на нашем бизнес-канале «Бизнес на «Бизнес кабулках». Ну а с вами сегодня была... Наталья Коневец и программа «Бизнес-спецназ». Отлично!